Есть еще один у меня вопрос, не по теме. По поводу вот 30 мая 2021 года съезд Рад калмыцкого народа» прошел. На нем обсуждалось то, что Астраханская область как-то незаконно, что ли, была причислена, ну, отделена от, этого, от калмыков, от калмыцкой территории. Что это? Провокация или очередной наезд на нас, на, на нам не хватает, видимо. Э, как сказать, оппонентов. Как вы думаете, что это было? Ну, вы, наверное, э, говорите по тому вопросу, что сейчас э, такая... Ну, это, скорее всего, как пробный шар такой э, по поводу укрупнения регионов. И здесь, э, э, значит, по логике такой пытаются обосновать Укрупнение региона на Нижней Волге с помощью объединения Астраханской области с Республикой калмыкии При этом а, на этом а, значит, съезде да, действительно звучали речи о том, что до 1943 -го года, до депортации калмыков, значит, э, некоторые территории э, западных районов Астраханской области входили тогда в Калмыцкую СССР. И они после, уже, как его, реабилитации калмыков в 1957 году и восстановления Калмыцкой СССР, так и остались в составе Астраханской области, то есть калмыки были не возвращены. Да? Ну, ну, что сказать по поводу мнения, например... Нагайцев, которые живут в Астраханской области, а в частности, в целом, мнение народа ну, народов, жителей, вернее, Астраханской области по отношению к данному событию, думаю, именно которое произошло вот 30 мая, 2021 да, -го года, думаю, что жители Астраханской области даже и не заметили, наверное, или не обратили внимания на эти популистские заявления. Ведь у всех у нас своих социальных проблем хватает. Возможно, такие планы объединения регионов и существуют, как я уже, да, предполагал говорил. Мне об этом, правда, ничего не толком не известно. Я просто вот э, говорю, так скажем, э, на уровне таких, ну, слухов там, э, как его гипотез и так далее. Ну, а что касается вообще в частности моего Моего, моей точки зрения по поводу вообще таких процессов, если они будут происходить в дальнейшем, да, ну, как ни странно звучит, я бы поддержал бы эти предложения наших соседей. Да. Даже пошел бы немножко дальше в этом вопросе и присоединил бы к такому вот объединенному региону да, задых, значит, Нижнего Поволжья и Республики Калмурки, еще задыхающийся от перенаселения Часть Северного Кавказа, ну, в частности, например, э, тот регион, который исторически называется Нагайская степь. Нагайский район. район, да? да нет, Нагайская степь. Нагайский район, это он э, административный в плане, у него границы определены. Ногайская степь, понятие, она намного шире. Она включает в себя не только Нагайский район. Вот. Почему? Что это дает? Да, первое – это объединение вот этих регионов, то есть Астраханской области, Калмыкии и вот равнинной части Северного вот этого Кавказа, да, Ногайской степи. Оно благотворно сказалось бы на экономической и демографической обстановке сразу всех трех регионов. Во всех трех регионах. Потом демографическая теснота. Второе – демографическая теснота Северного Кавказа. Значит, нашла бы свое такое логическое расширение. Третье объединение, произошло бы э, объединение Нагаев э, трех регионов. Это Нагайцы, значит, Нагайские степи, да, далее это Утары, калмыки, ну и все четыре э, группы Нагайцев, которые живут э, на Нижней Волге, Юртовцы, Карагаши, э, тоже те же Ултары, которые проживают в Лиманском районе и на Лиманском районе, да и э, кундровцы. То есть они бы объединились бы э, в границах одного э, региона, что тоже было бы таким большим плюсом э, для нас, в частности. Э, еще что, ну, для этого существует, в принципе, историческое обоснование. Если смотреть э, немножко дальше событий, которым апеллируют наши соседи, да, а именно к событиям 15-го, 16-го, 14 веков, то это ведь территория в свое время входила в состав Астраханского ханства. Я имею в виду территорию Нижней Волги, Калмыкии, Равнины Дагестана. это было все в составе Астраханского ханства, прямыми наследниками которого как раз является в частности туркские вот, нагайцы жителей, я имею, в виду. а также входило и в состав нагайской орды данной территории. Но еще, так скажем, в пользу данного процесса можно, так скажем, привести такие доводы, как то, что вот некоторые тому федеральные службы Российской Федерации уже действуют в рамках, например, объединения Астраханской области и Республики Калмыкия, например. Федеральная миграционная служба МС, таможенные службы, они как бы едины для этих двух регионов. Поэтому ничего такого э, страшного, предупредительного я не вижу. Я наоборот вот, высказал плюсы э, даже в таком более таком укрупненном регионе. Арбель, которых... это, честно говоря, неожиданные у вас выводы всегда получаются.